Так, типа, типа, Куда инвестировать 100 рублей и нести следующий начинайщик Всем привет, нет, это Макс Риск, это маленькая сумма, чем 1000, я записываю видеоролик, куда вложить 1000 рублей, это легче, это можно сразу в крипту вложить, и куда вложить 100 рублей, то есть в долларах это 2 доллара, вы не купите акции, вы не купите акции. И в Украине вы не купите. Там нужно очень много денег. 100 тысяч гривен. Хотя бы на 90 штук. В России одна штука стоит 20 долларов. Там, компания в Украине подороже. Для идеальных людей, или чего происходит, не знаю. Может там как-то настроено. В общем, с рублей вы не можете инвестировать в акции. Но вы сможете открыть а вы сможете открыть депозит ну это мало денег вы сможете инвестировать в себя <смех> что самое рекомендуется ну это такое так вот инвестировать 100 рублей желательно откладывает деньги но если вы не хотите откладывать деньги вы инвестировать я бы рекомендовал вам подождать хотя бы еще 9 раз у вас уже будет 1000 рублей сможете инвестировать в то валюту. почему Потому что много миллионеров инвестирует туда, ну значит можно, пока есть время. Можно. Ну, криптовалят будущее, так что инвестируйте. Если хватит вам 100 рублей. Если не хватит, то э -э трейдинг. Можно заняться трейдингом. Сначала изучите это все дело, буквально mm -hmm. неделю. Постройте график 7 дней, палочек там. Потом каждой палочкой, какой уровень прошел, и через 7 дней посмотрите. Если у вас в палочке хотя бы 30 штук, это значит три раза вы изучили тему. это 10 не получается. Так, получается три палочки и на 7 дней.